Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами как всегда Сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Leaf под названием Yuri Prime. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, но не в цвете, что ждет нас внутри. Также указан цвет устройства, ну и название самого девайса. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем, а справа от него располагается еще одна небольшая коробочка, в которой лежит кабель USB Type-C. Компактная новинка выглядит как что-то среднее между Винчи 2 и Винчи 1 версии от компании Wupu. Корпус изготовлен из металла, в отличие от ее Relight, где он был пластиковым. Новинка выпускается в пяти цветах. Корпус может быть черным или, как в моем случае, золотым, а за остальную индивидуальность отвечают цветные пластины. Внутри этого компактного и довольно легкого девайса располагается аккумулятор на 900 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 50 минут. И я могу с уверенностью сказать, что одного полного заряда смело хватит на целый день парения. А разъем для зарядки располагается в нижней части устройства. Также в нижней части устройства под одной из панелей спрятался светодиод, который говорит пользователю о заряде аккумулятора. На корпусе устройства нет никаких кнопок, а это означает, что напряжение на картридж подается исключительно при помощи затяжки и настроить мощность у вас никак не получится. На одной из боковых граней располагается небольшой рычажок, который служит регулировкой обдува. Вы можете сделать очень тугую сигаретную затяжку или более свободную сигаретную затяжку. Теперь пришло время поговорить про картридж. Его объем составляет 2 мл. Работает он на несменных испарителях на 0,8 Ом и на 1,2 Ом. Заправка верхняя и осуществляется на следующим образом. Вы как бы ломаете картридж, заправляете его через специальный красный клапан и устанавливаете дриптип на место. Если интересно, то максимальная мощность этого крохи 15 ватт. Что же я могу сказать в конце? У него действительно классный вкус. За это отвечают испарители на сетке. Он хорошо передает никотин и создает довольно большие облака пара. Заряжаются быстро и я могу его смело рекомендовать любому пользователю. будь вы опытный человек, либо же м -м, пользователь, который только начинает знакомиться с миром вейпинга. А с вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.